Всем привет, ой, ребята, извиняюсь. Всем привет, мой канал Людямчик Лима». всем привет, до просмотра, мы начинаем данный видеоролик, ставь лайк, подписочку на канал, мы начинаем. Да, ребята, сегодня я снимаю 24 часа в домике и спокрывал, ребята, вы это можете понять, здесь света мало, но у меня тут фонарик светит сбоку. Ребята, мы это все подготовили ради вас. Я заметил под комментарий на то, что вы хотите, хотите, чтобы я снял этот видеоролик, я снимаю, ребята, 24 часа в домике и покрывала. Челлендж, чтобы получить 1000 долларов. Если, брат, я не 24 часа тут не просижу, я получаю 100 долларов. Если я просижу, я получаю 1000 долларов. Ребят, я погнал сидеть тут. Ребят, короче, мы обзор не будем делать, тут она маленькая. Тут вообще вот геймерский стол мой стоит, одеяло 2, полчик, потом вот этот э, стол. Кстати... Там, ребята, видно все, то, что будет в роликах и что использовалось, ребята, в видеороликах наших канала Тёмча Клима. Ну, кстати, мне дали второй штатив, ребята, от камеры. Я сейчас записываю на штативе, ну, камера держится сейчас на штативе, который не раскладывается. Есть у меня еще такой штатив здесь вот такой штатив для камеры ну тут я поставил свет ребята чтобы меня было видно а когда я начал записывать ролик у меня светил э, телефон второй чтобы можно сказать был свет поэтому как то так кстати ребята подписывайтесь на мой второй канал где я игра э, записываю ролики про игры там очень много интересного контента подписывайтесь ссылочка в описании также подписывайтесь на канал моих родителей ведь там тоже выходят ролики и со мной и с, ради... и с моей семьей. Так что, ребят подписывайтесь. Ссылочка в описании на все мои соцсети. Да, ребята, кстати, я вам не, не сказал то, что прошло ровно час. Прошел ровно час. А я... Для вас это да, пару секунд, для меня целый час уже прошел. Но мне тут нравится, прикольно. Играю в телефон пока и буду сидеть. Надеюсь, мне не придется не выйти. я только что. Ребят, только что я поняла, то, что я могу не продержаться туда 4 часа, потому что тут очень мало места, тут не ляжешь, тут просто вот сидишь и все. И тут ничего невозможно сделать, все что вот смотрите, вот отсюда если выйти, ребят, вот сюда выйти, все, я вылетаю, ребят, понимаете. Тут, если у меня даже ноги вот здесь уже будут, а вот, чтобы вы понимали, штора и как это все выглядит, я уже пролечу, а вон, кстати, моя кошечка лежит. И сюда, ребята. Ну, кстати, если... Вот до сюда я, в принципе, могу ноги расположить. Это если я подниму вот эту штуку. И здесь у меня, вот. Типа, здесь я полежу максимум только вот здесь. Кстати, здесь хорошее место, но мне подушки не хватает, ребята. Вот в чем прикол. Но я, ребята, пошел посплю немного. Может, пройдет часов 6-7. Надеюсь, так и быстро пролетит все. И я встану, запишу вам ролик и пойду опять спать. Ребят, короче, я еще в домике. мне Я попросил принести подушку. Мне ее принесли. Вот. Я лежу благодаря подушке. У меня уже увеличилось место. Мне теперь легче тут лежать. Но мне не хватает пледа. Потому что на полу лежать не хотелось бы. Но что поделать, ребята. Ради тысячи баксов можно постараться полежать. Вот. Прошло, кстати, я не говорил, что уже прошло еще 3 часа. полежал так неудобно. Потому что очень сильно болит теперь спина но ну, а что поделать зато потом высплюсь и не надо будет снимать ролики для вас короче ребята меня только что разбудили осталось ровно два часа до конца челленджа вот меня разбудили из-за того что я начал ворочаться я чуть не вылетел С... ну не вышел может хоть из-за домика пока я спал вот поэтому я решил все два часа не спать Uh, записывать общаться с вами и что-то делать здесь я сейчас встану ребята подвину штатив со светом блин тут света конечно не хватает сейчас ребята вот у меня ребята подушка аж чуть не вылетела оттуда вот подушка где я спал не знаю это видно как-то так Ребят, мне, кстати, неудобно, ты не знал. Это понятно, то что мне неудобно. Но, ребята, осталось совсем немножко. Ко мне пришла кошечка, моя любимая. Кстати, ее зовут Ксюша. Все, наверное, подписчики ее знают. Кто Олды моего канала. Она решила. Вот что я камеру поворачиваю. Тут такой тень от камеры, ребят. И она решила поворачивать. У нее нога дистрал. Я ей поможем, ребят. Давайте ей поможем, опа, надеюсь, что то поставила лайк за кошечку, пожалуйста, поставьте лайк за кошечку и подпишитесь на канал, кто не подписан на канал, ставь лайк, подписочку на канал. Да, ребята, конечно, хочется уже пить, есть, в туалет уже хочется, вот, ребят. ребята, Ух, хочется, честно скажу, но что поделать, я сейчас, ребята, еще посижу, наверное, здесь, не знаю даже сколько времени, надеюсь, еще посижу чуть-чуть и не вылечу потому что осталось 2 часа я буду ржать если я вылечу за за конца челленджа за 10 минут ребят, вот это будет обидно что произошло такое, то что я чуть не вылетел потому что вот так вот ложусь у меня так вот голова начинает, я понимаю то что я сейчас или вылечу или еще что-нибудь и у меня так вот начинаю, я так вот поворачиваюсь смотрю, а у меня там уже можно сказать вылет выход из домика то, что я, ребята, не вылетел, вот, поэтому, ребята, я еще посижу минут 10 и скажу, остаюсь, ребята, я здесь или нет, потому что уже прям вот хочется в туалет, все меня должны понять, кто хочет, вот, такое бывает, ребята, вот все же я могу просидеть, а здесь как то это кушать начинается, хочется, пить хочется, в туалет хочется, невозможно, вот, прям хочется, самое интересное, вот, поэтому еще минут 10, и я включусь. Ребят, короче, осталось 50 минут. Я только что подумал, то, что если вот эти 50 минут я спокойно продержусь, я забираю эту тысячу долларов и сваливаю отсюда, потому что здесь неудобно. Хоть я уже и просидел тут, сейчас скажу вам, 23 часа 10 минут. Ребят, ну тяжело реально, я вам скажу так поэтому подписывайтесь на канал. Я стараюсь ради вас, и вас, и вас, и вас, чтобы у вас выходили ролики часто, вас развлекать и выпускать ролики, и набирать подписчиков, просмотры, лайки. Огромное вам спасибо, кто ставит лайки, пишет комментарии, статировать с Новым Годом вас, потому что этот ролик я записываю в 2023 году. Сейчас 2 января, ребята. А ролик, когда выйдет, я, ребят, даже не знаю, поэтому, ребята, подписывайтесь на, на всякий случай, чтобы узнавать все разные, ну, все, чтобы вы меня всегда видели, слышали, э смотрели все мои ролики. Надеюсь, вы это сделаете, ребят. Ребят, короче, остается считанные минуты. Наконец-то это сейчас произойдет, ребят, потому что, ребят, это тяжело. Ой, ёпта. У меня телефон из рук шут не вылетел. Так. Ой! Не надо. Сейчас, ребята, я буду считать. И я начну обратно отчет, когда будет уже э, 3 секунды оставаться. И ровно минуты, ребят. Ну. Минут, там, секунду уже, ребята. 40 секунд и ролик. И челлендж, точнее, завершён, ребята. На телефоне, на этом, который светит мне сейчас. Уже мало процентов, поэтому ребята, реально... мы специально, ребята, рассчитали на целый день зарядку. Здесь что тут только не было, чтобы вы понимали за кадром. Здесь было столько проводов, вот здесь проводы... провода были, здесь провода были. У меня даже на телефоне, ребята, 43% процента осталось. Все, ребята, сейчас начнется. Раз. 2 три 4 Все, ребята, челлендж закончен, наконец-то Я думаю, у меня сейчас все разрядится У меня камера садится Это уже второй аккумулятор Второй аккумулятор уже садится на камеру Вот С помощью чего я сейчас себя записываю Поэтому, ребята, спасибо огромное за просмотр данного видеоролика А, кстати, ребята, я уже могу выйти наконец ура. И, ребята, я вышел Ура, ура Ой, Ребята, сейчас я Получаю Свои заработанные тысячу баксов, ребята. Вот они, тысяча баксов. Мы их получили, ребята. Спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока-пока.